Далее. Далее, угадай, а что лежит в коров. Что? <свяк> <свяк> <свяк> Эта коровка так хорошо сидит, она невероятна. Они проиграли своему инстинкту еще до начала битвы. Любите МВ и крутую музыку? Тогда заходите на канал Project. Там вы найдете самые крутые МВшки по самым разным аниме и под самые лучшие песни. Заходите и смотрите, вам точно понравится. А подписаться на канал вы можете по ссылке в описании и в подсказке. Они что, на улицу вышли? Постой свежак! Почему ты убегаешь? Еще бы я не убегал! Эй, ты поди, застенчивый парень, да? Вы себя со стороны хоть видели? Это имеет значение? Еще как имеет! Тебе сто пудов надо выслушать нас! Не хочу! Из какой вы страны? Я родом из Робеты. Вам нравится путешествовать? Да, очень. Вопрос? Трусики, какого они? прокусывая их своими мощными челюстями. Тем не менее, они могут переваривать только органические компоненты. А твердую пищу вроде костей и когтей они выплевывают комком. Ты хоть пытаешься! Девушки не выплевывают отходы! Принцесса, иди на ручки! Оу! удар! Минотавр! Парни! Иди же! Какое прекрасное такси! Если отдала заколку, выбор менять нельзя. Тоже разумно. Принято. Давайте я следующая! Слушайте! Да, определиться победитель финала, а мы шестеро отдадим заколке, подсчет будет окончен. Да. Принято. Парень не растянуть. Теперь мой черед. Прошу. Хочу лично воспитать из него генерала. Второе. Он должен быть бесстрашным и способным сражаться с опасными монстрами. Третье, но не менее важное, он должен быть тем, кто вырос за пределами столицы. Четвертое, Раз я буду воспитывать его, он должен быть моложе. Пятое. Хорошо, если бы у него была добрая невинная улыбка. Почти все пролетают даже по первому пункту. Попробуй штучку ему, знай. Чего медлишь? Тебе понравится. Оно не слишком насыщенного вкуса. Что, боишься, сэмпай? Чё? Давай, давай, ты сможешь. Преодолей свой страх. Мята вовсе не страшная. А твои глаза, да. Мы с тобой не ошиблись. <сёк> Интересное <сёк> ощущение. Девушка. <сёк> лежит у меня дома на матрасе. <сёк> так, если этот магазин был раем, то <сёк> это <сёк> сверхрай. Не хочешь прилечь со мной рядом? Что еще за фотографии? Да шучу я. Хотя вот эту я рекомендую особенно. Здесь, сюда после того, как ударился головой об косяк, пытается пройти в дверь. И здесь же Хагимура-сан, который как-то завистливо посматривает на него. Погоди! Похоже, будто у меня комплекс неполноценности из-за моего роста. Я знала, что ты скажешь нечто подобное. Поэтому мы добавили Ну, то есть... Твоя мощь не в силе и техниках заключается, а в твоем сознании. Потому ты должен проложить себе путь в сыровой индустрии профессиональных героев. Короче, уметь в десятку лучших из класса. Вот тебе и тренировка на первое время. Я понял. Буду стараться! Повелся. Однако, не смотри, это твой призрак-двойник. Я его младшая сестра. Явись пламя! Греми гром! Лечебное исцеление. Я не знаю, как активировать магию. то мужчины инстинктивно желают найти себе несколько женщин для секса. Но есть гормон, который подавляет это желание. Да, это то, что нужно, что вызывает его секрецию. Он вырабатывается после занятий сексом. Секс! Единственный путь отказаться его от секса – это заняться Да какой там смысл? Просто займитесь с ним Секс. сексом, госпожа Кагуэ. Да еще чего! И не передразнивай меня! Каза и я уже обсуждали это. Мы оба хотим, чтобы все было правильно. Он же старший сын в семье. Так что мы решили воздержаться до вашего согласия. Я выше всяких похвал. Вперед! Я вам разрешаю, днем и ночью, когда угодно, сколько хотите. Бабушка! Так уж и быть. Держи. Ах... Эй, эй, ты не сильно ударилась. Раз уж ты бог, сможешь исполнить невероятный просок с первого раза. Разумеется. Наблюдай. Затем пойдешь на колени. Скажите, когда оно проходит через кольцо, то должно происходить нечто хорошее? Смотри, азуса-чан! Давай поиграем в кубики! Кубики! Я слышала, она от кубиков просто тащится! Теперь мы можем расслабиться!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 Сама ползай по полу и мой его. Хочешь, чтобы я ползала по полу? Пожалуй, я могла бы. Сестра, не говори ерунды. Ты не понимаешь, я просто... Хорошо, так будет лучше для всех. Ты меня знаешь? Не помню, чтобы мы где-то пересекались. Мы уже встречались, но это первый раз, когда нам выпал шанс представиться. Меня зовут Ивана Гакотако. Я нынешняя девушка с Сокурагава Курасымпая.